всем привет меня зовут александр и панчен и как вы могли заметить мы живем в достаточно тяжелые времена когда битва экстрасенсов это одна из самых популярных телепередач когда нам продают всякие разные сахарные пустышки под видом лекарств когда в академию наук проникают там, гомеопаты теология становится научной специальностью в общем все достаточно тяжело и именно в такие времена как мне кажется очень важно чтобы существовала какая-то тусовка какое-то сообщество людей которые занимаются и рассказывают про нормальную хорошую науку без всего вот этого вот проковесия и проект корилка гутенберга как мне кажется он в этом плане совершенно замечательный там очень много интересных лекторов рассказывают людям про науку и при этом они создают сообщество вы можете прийти в лектории, вы можете послушать лекции, пообщаться с другими людьми, узнать что-то новое. Курилка существует в очень большом количестве самых разных городов и они делают записи, они выкладывают их в интернет. И как лектор Курилки, я еще хочу отметить, что этот проект делает совершенно ну, такую замечательную работу в плане организации научно-популярных мероприятий. Это всегда очень комфортно прийти и выступить, рассказать что-то на всех этих мероприятиях, и поэтому я безусловно всячески поддерживаю эту деятельность. И вот сейчас Крюка Гутенберга, она проводит краудфандинг. Для чего нужен этот краудфандинг? Ну понятно, что где-то нужно более хорошее оборудование, чтобы снимать более хорошее качественные видео, делать более хорошую трансляцию. Вот такого рода расходы присутствуют, они неизбежны, а поскольку проект вообще абсолютно бесплатный и волонтерский, то есть люди не получают ничего за то, что они работают в курилке, а люди ничего не платят за то, что они слушают лекции, то вот и возникает идея, как все это поддержать. Конечно же, краудфандинг. Ну и поэтому я бы хотел, чтобы, если у вас есть заинтересованность в научно-популярных выступлениях, и если вы хотите, чтобы они были в большем количестве, более интересные и в более хорошем качестве записи, то вот Поддержите Куируку Гутенберга финансово, рассказав про нее своим знакомым, друзьям, приводите друзей на лекции, увлекайтесь наукой, ну и прибудет с вами сила науки.